В эфире нашего круглосуточного телеканала «Россия-24» программа «Вести интервью». А у нас в гостях специалист-нутрициолог Алена Рандина. И говорить мы будем о том, как помочь людям сохранить свое здоровье. Алена, здравствуйте. Ну, видите, я даже не смогла правильно произнести название вашей профессии. И, естественно, зрителю тоже непонятно. И хотелось бы, чтобы вы объяснили и мне, и тем, кто смотрит сейчас телевизор, что это такое «нутрициолог». Нутрициология – это один из разделов медицины, который изучает клетку, восстановление правильной работы клетки, питание клетки, ну и, соответственно, в целом организма. Потому что знаем, что клетка – это функциональная единица всего организма. Если у нас не работает 1, 2, 10, 20, 30 клеток, да, то, соответственно, нарушается полностью функциональность всего организма. Поэтому на сегодняшний день современному человеку очень важно Знать, что такое клетка, как она работает, да, и как правильно питаться для того, чтобы она долго жила и правильно функционировала. Ну, то есть вы объясняете, как заставить правильно работать организм на клеточном уровне? С помощью питания. Ну, и какие есть рекомендации для тех людей, которые хотели бы на клеточном уровне восстановить свое здоровье? Причем я так понимаю, что это где-то даже из области не то что фантастики, но далекой медицины, потому что большей частью врачи-терапевты лечат симптомы, но не лечат саму болезнь. Да, все верно. Вы знаете, на сегодняшний день существует огромное количество хронических состояний, которые, к сожалению, не корректируются, ну, либо очень плохо корректируются. И, как правило, вся коррекция, она сводится к тому, чтобы облегчить симптом, либо снять его какими-то методами. Но на сегодняшний день, слава богу, я считаю, что это очень хорошо, что правительство Российской Федерации и других стран в том числе они задумались о том, что в принципе человеку для восстановления нужно очень много. То есть на самом деле лекарства, как мы знаем, что они не лечат, они просто снимают симптомы. Но э, очень важно то, что человек кушает. И вот э, благодаря многолетним исследованиям ученые пришли все-таки к выводу, что мало потреблять белки, жиры и углеводы, считать калорийность, да, что мало э, знать какой-то небольшой набор витаминов и минералов, на самом деле человеку для полноценного функционирования требуется более 600 биологически активных веществ. И в свете того, что питание на сегодняшний день не только население Российской Федерации, но и всего мира, оно очень бедное питание, и человеку просто негде брать эти необходимые вещества. Поэтому отсюда начинаются очень серьезные проблемы. Конечно, не сразу, постепенно, в течение многих лет. Организмом они компенсируются каким-то образом, но потом всегда наступает момент, когда начинается разгар какого-либо состояния патологического. Я специально не использую такое слово, как заболевание. Да, почему? Потому что ну, не люблю это слово, это патологическое состояние. Если что-то работало хорошо, но потом произошел какой-то сбор, это просто... Потом Сбой, вы имеете в виду, нарушение работы, да, функционирования организма. И на сегодняшний день, я еще раз повторюсь, что существуют даже государственные программы, которые говорят о том, что нужно дополнять рационы своего питания. Продукты какие, то могут быть биологически активные препараты, и сейчас пришло правительство к тому, что стало уже говорить о том, и на уровне науки, что существуют такие продукты функционального питания. Да, то, есть это еда. то есть это не витамины и не БАДы? Нет, это, это продукты функционального питания. Да. То есть, это еда, но она в более концентрированном, более усвояемом, так скажем, виде. Ну, тоже, мне кажется, это вот из какого-то там, я не это знаю, медицины будущего. Да, это наука на самом деле, потому что мы же понимаем, да, что Ну, какие есть. продукты есть, какие можно посоветовать, допустим, людям? Какие продукты есть? Вы знаете, продукции очень много на сегодняшний день существует огромное количество более 7 тысяч различных компаний мирового уровня, которые предлагают нам это. Единственный недостаток, наверное, этих компаний в том, что, естественно, продукция она в чем? Она капсулирована, таблетирована, то есть это чьи, то есть это все не, что, не что, совсем усваивается. То все то, что пропускаем мы, опять же, через желудочно-кишечный То есть не, не факт, что это попадет в кровь, не факт, что попадет в ту же клетку, попадёт, о которой но вы говорите. Очень мало. А, попадёт, то есть надо съесть вот много витаминов, чтобы эти витамины усвоились, например, на клеточном уровне. Конечно. И? Какие есть варианты? Поэтому ну, на сегодняшний день есть альтернатива. Появились продукты, которые выпускаются в виде спреев. То есть они распыляются в подъязычную зону. Ну, там, где проходит артерия, где проходит вена. Все верно. И они сразу попадают внутрь артерии. То есть у них очень высокий процент усвоения. И, соответственно, за очень короткий период... Ну, не все период... эти люди знают, но даже таблетка положена под язык, действует гораздо быстрее, и быстрее наступает эффект, если, конечно. допустим, сразу в вену, в кровь попадает какой-то препарат. Совершенно. В данном да. случае это, получается, заранее было спланировано, да, учеными? Ну, конечно, наука же не стоит на месте. И вы знаете, уже много лет в США при каких-то экстренных случаях никто не ставит уколы внутривенно или внутримышечно, просто колят под язык. А если все-таки говорить о спреях, каким образом они влияют на здоровье человека? Каким образом? Вернее, на улучшение здоровья, На улучшение здоровья. То есть состав очень большой, состав абсолютно натуральный. То есть это соки ягод, экстракты лекарственных растений. Это все то, что произрастало и произрастает на планете Земля в разных уголках. Но здесь это собрано в одном флаконе. Состав очень синергичный, то есть компоненты взаимодополняют друг друга и соответственно содержит огромнейший спектр биологически активных веществ, про которые я говорила да, чуть ранее, и которые как раз вот полностью питают нашу клетку. Я вот смотрю на вас, кстати, и понимаю, что явно вы употребляете такой продукт. Да, я как он называется? Я употребляю витаспрей компании LifeMax уже практически два года. Решила огромное количество своих проблем, потому что ну, мы все живем, и у всех есть какие-то проблемы да, в разное у вас время. проблем я не вижу. Вижу, что вы очень хорошо Были. выглядите и молодо выглядите. Да, спасибо. Были. Были на самом деле. У моего старшего сына была очень серьезная проблема, которую мы никак не могли решить. Это у нас был нейродермит. Впоследствии у нас присоединился полинос, То есть мы знаем, да, что это аллергические проявления. Вот. И мы ходили очень долго по врачам, да, по моим коллегам. Ну, в общем-то, помощи никакой не получали. Ну, симптомы но... снимались, скорее всего, какими-то препаратами, какими-то лекарствами. И даже симптомы э, впоследствии снимались уже очень тяжело. Ну, потому что организм привыкает к любому лечению. Конечно. И удалось проблему решить? Удалось. Сейчас моему сыну 17 лет, он студент первого курса университета. И это абсолютно здоровый молодой человек. Но ведь, понимаете, ни один человеческий организм не похож на другой. Как определить, подходит тебе этот препарат или нет? Этот вы продукт знаете, для, того, для восстановления а, именно твоего здоровья? А, продукт очень универсальный, в этом преимущество. То есть он подходит абсолютно всем. Детям, новорожденным, более старшего возраста, беременным женщинам. То есть, вы знаете... А, это ж, этими же спреями пользуюсь не только я, ими на самом деле пользуется уже огромное количество людей. Полученные... В мире или в России? Или в... Вообще в России? и в России, и в мире. И, и в есть, На сегодняшний день, да, и в Уфе в том числе, уже пользуются люди и получают очень серьезные результаты. Я еще раз повторю, что он подходит абсолютно всем. Он абсолютно безопасен, так как это натуральный продукт. А как насчет сертификации, например? Насколько здравоохранительные ведомства позволяют использовать его? Значит, сертификаты есть зарубежные, то есть от производителя, есть других стран, то есть там, где работает компания, и, соответственно, российские сертификаты, то есть мы сейчас сотрудничаем с НИИ питания Российской Федерации, да, то есть продукт там находится на целый ряд исследований проходит, и предварительные данные, они уже показывают очень, знаете, такой, как сказать вам, абсолютную безопасность. Он абсолютно безопасен по многим показателям. И сейчас, конечно, чтобы получить сертификат, нам нужно пройти еще другие, так скажем, исследования. Но все то, что уже прошли, вот эти спреи, да, все те исследования, они очень заинтересовали на самом деле всех сотрудников, так скажем, в институте питания. То есть они, То есть они тоже начали Они заинтересовались, да, и сами понимают, что, во-первых, состав очень уникальный, очень удивительный состав, и, во-вторых, сам способ ведения. Как врачи относятся к этому препарату? Потому что, судя по вашему рассказу, это чудо-средство и, по сути, перечеркивает многие, там, допустим, какие-то медицинские установки. Знаете, относятся по-разному. То есть это, конечно, зависит от самого человека, от того, насколько он действительно хочет помочь своему пациенту, который к нему приходит. Вы знаете, я сама тоже работала в официальной медицине, но много лет назад я ушла. Почему? Потому что появились проблемы у моих родственников, которые я решить не смогла. С помощью официальной медицины? Да. И у себя тоже у меня были такие проблемы, которые я тоже не могла решить. Но, слава богу, в мою жизнь пришли сначала просто БАДы, биологически активные препараты, и вот на сегодняшний день это спрей. То есть вы принципиально не пьете лекарств? Ну, если нет никаких острых состояний. Ну, а острых состояний какие у нас могут быть? Отравления, травма, инсульты, ну, инфаркты. высокая температура. А вы знаете, ни я, ни моя семья, мы не болеем уже много лет. Ну, интересно. Никакими невирусными, никакими другими заболеваниями. Ну, вот вы сказали, что вы с помощью этого чудо-средства излечили нейродермит. А mm -hmm. какие еще болезни могут... Все кожные, то есть я перечислю, перечислю их. То есть это нейродермит, аллергодерматоза, неясная теологии, особенно у детей, диатезы, псориаз, витилиго. Это состояние, которое официальная медицина на сегодняшний день не корректируется. То есть неизвестные причины, не изучены до сих пор, да, и, соответственно, не предлагается какой-либо адекватной коррекции. Мы получили уникальные результаты по реабилитации людей после инсультов и ишемических, и геморрагических. В стопроцентных случаях мы получили результаты по гипертонической болезни, варикозное расширение вен нижних конечностей малого таза. То есть, в принципе, глаз... вы не а, какую-то возможность людям, от которых, наверное, уже отказались врачи? Нет. То есть, витилиго нет... Точно... Ну, витилиго, да, конечно. Но там... я думаю, что и варикозное расширение вен... Не лечится практически. Хирургическим путем. Хирургическим путем. Лучшая операция – это не сделанная операция. Поэтому все, все кто страдает этим заболеванием, лучше будет принимать, если им предложат что-то. Да. И вот если подытожить нашу беседу, каким образом можно характеризовать этот препарат? Каким образом? Вы знаете, натуральный препарат, абсолютно безопасный, очень простой в применении. То есть все, что вам нужно – это открыть колпачок, распылить под язык и идти заниматься своими делами. Когда наступает результат? Результат у всех наступает по-разному, потому что это зависит от, так скажем, того набора патологических состояний, которые есть. Ну, от состояния Но... организма, понятно, что нет. От состояния организма. Но я всегда говорю, коррекция патологических состояний – это один момент. Но мы никогда не должны забывать о профилактике. Потому что мы живем с вами в очень агрессивном, так скажем, мире да, на сегодняшний день. И мы никогда не знаем, что точно в данную секунду происходит у нас что в организме. точно в данную секунду разрушает наши клетки. Все то ли это экология, то ли это геномодифицированная еда. Но, к сожалению, наше время и стекло. Спасибо, Алена, что вы пришли в нашу студию. Я напоминаю, вы смотрели программу Вести интервью, а у нас в гостях была специалист-нутрициолог Алена Рандина. Мы с вами прощаемся. До свидания.